Расскажи мне, как там в Одессе, Слышен человек настырный крик, Только правду, Не так, как в прессе, Без вранья и дешевых интриг. Расскажи мне, как пахнет море, Когда берег разбудит прибой, Как рождается ветер на воле, Как уносит прохладу с собой как искрится песок чуть влажный под горячим дыханием огней. И счастливым покажется каждый с прожитых нами бездарных дней. Расскажи мне так, как там в Одессе. Море, чайки и наш прибой. Я примчусь на ближайшем экспрессе. Разделить это море с тобой.